Всех приветствую на своем канале! В сегодняшнем видео я вам хочу снова показать вот такую замечательную запись, которую я сделала с помощью цветного принтера распечатала красивые буквы, которые нашла в интернете. Снова их наклеила на формат А1 Машуле один годик, моя крестница исполняется один годик. Обвела далее маркером, и получился вот такой замечательный подарочек дополнения к основному подарку. Я надеюсь, что вам понравилось. Пользуйтесь э, моим предложением, так сказать, сделать вот такое дополнение замечательное. Получилось, как вы видите, красиво, ярко и доступно каждому. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!